Здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как я готовлю салат сельдь под шубой. Для этого нам понадобятся отваренные овощи. Я не стала показывать процесс их приготовления и очистки. Мне кажется, это все уже знают, как это, что делается. В общем, нужна будет картошка отваренная, яйца, морковь, свекла. Все в отваренном виде полностью. И понадобится рыба. Вообще нужна селедка, но почему-то у меня скумбрия. Но ничего страшного, просто с селедки много костей, я решила по-быстрому сделать, чтобы это было скумбрия. Также нужен будет майонез и терка. Все это будет тереться на терке. Кроме рыбы, рыбу будем измельчать уже, как кубиком нарежем. На основу ляжет рыба. Все, приступаем. Начинаем с рыбы. Смотришь, как-то видно. Вот слой рыбы уже готов у меня. Сейчас будем начинать второй слой. Второй слой мы начнем с картошки. На крупной терке, на вот такой терке, надо будет натереть сверху картошку. то уложили картошку и смазываем слой майонезом. Желательно каждый слой смазать майонеза. Ну, кто не любит, сильно жирный, ну, вроде не жирно так получается. Зато пропительно Следующий слой морковку. Тоже на такой же терке. Да украшаем сейчас и оставим его где-то на час, чтобы он пропитался. А потом уже можно будет подавать к столу и кушать. Очень вкусный салат. Ну, все его уже давно знают, готовят с удовольствием. Ну, он ни с чем не сравним, такой незабываемый вкус. Всем приятного аппетита! Спасибо, что смотрите мой канал, мои рецепты. Заходите, смотрите еще другие рецепты. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем удачи, до свидания.